В жопу интро, приступим. Так, что за херня? Почему ты комментарий не пишешь? Ну-ка быстро зашел в комментарий, написал комментарий. А мы продолжаем проходить Данлайт, Хеллрайд right. или Хеллрай. Right. Короче, хрен его, плездуем в вот дальше. В прошлом бою мы собрали сокровища, только нахрена они нам нужны? Ой, мудозвон, опять электричестве. Так на этих хрен снимаващи. Вот это вот обидеть надо сразу, потому что сука, как они меня бесят вот этими овощами тут в принципе делаешь нет сложного все а здесь нам типа предлагают паркуром обойти так ладно паркуром так паркуром я понял ни хера не понял либо я не прыгнул. Ну я вроде бы прыгнул. Либо что-то пошло не по плану. Так. Не говорите, что мне, что я дебил. Может туда надо было? Ага. Все, я понял. Все, все, все, все, все, я дебил, я понял. А там что такое? Так, я теперь не успокоюсь, пока эту хрень не заберу. <coughs> спокойствие, только спокойствие. Так, здесь надо было с разбегу мне дать прыжок. А, всего лишь хилка. А я распаниковался Ай, да он же встал Ну что ж ты делаешь-то, а? Пизду ему, блядь, короче, ват. ад Значит Хрен пойми, зачем Постой Зад должен быть где-то неподалеку а вокруг, возможно, что-нибудь увидишь. видишь. Что я могу, кроме стены, увидеть? цик на. Должно на. Должно так. Так, так. Так, давайте. Наконец-то я цик бочку. цик шум привлекает мутантов. Да ну, правда что ли? Так как спуститься-то? Значит, приколы не понят. Мне что, типа предлагаете только падать? Ну ладно. Хрен с ним допустим. Давайте с этими разберемся. Так, давай. Так, в чем смысл этого режима? Да я ж начал уклоняться. И опять ты какой-то! Так, ладно, у нас есть что-нибудь такое, зелье выносливости и фляга. Как же он меня заипарил-то? Мудозвон мне сейчас не, блин. Ой, пиздуем, пиздуем, пиздуем, пиздуем, пизду. что еще нам поделать? Сука. Так, у нас сейчас какое зелье? Понял, зелье кислоты у нас сейчас. Для выносила, сидела силы нам нужно Он в принципе туповатый Все, вынесли его Они Только не подумай, что я могу Сами в нее угодить О, синенький Скловещий скипетр Так, у нас два синих 907. А это топор. Вот так вот делать некрасиво. Когда открываешь дверь, а тут остается такой, сука, клинок говняный дали. Подожди. Все что ли, мне нужно было его ушатать? Так. Продолжим свои поиски. ешь, уклонился. Все. А то какие сука махают здесь мне тоже. Умные, блин, смотрю, нашлись. <coughs> Башка скелетика. Так, где-то там стоит Ты совсем близко. Дели, дели, дели Красиво Красиво, не поспоришь Ну, а сейчас мне могут красиво тоже отвесить Лох И сидит там Понял, пёс несчастный да вы идите в жопу! Как вы уже запарили, а? <сохот> <сохот> <сохот> да блять! Может ты встанешь уже, а? Так, сейчас нужно восстановиться Конечно же, облутать чувачка. Этого вот за так выманить. Все. А то эти читаносцы меня выбешивают. Козлы не О, человеческий скипетр. Это хрень какая-то. Я не думаю, что у нее есть там БДПМ, всякое такое. деле восстановление. Какие-то чертежи. Почему бы нам не спидить чертежи? А. Всякие кислотные фляги. Так, откуда они вышли? Они вышли отсюда. Здесь изделия хило есть. Сука, опять сундук не хочет открываться. Может потому что. а, -а, -а. Такое тоже может быть, так понимаю. Зловещий Петр. Он целый у нас. Так, оглушительная фрага, взрывная фрага. Так, идея скорости. Давайте вот это вот выбросим. Они вообще тюрьки эти эти ненужные. Уууу, меч разбойника. 730. Вместо этого поставим. <coughs> Все, я понял. В таких местах, короче, где не берется, значит оружие лежит. Все, сорян, за тупость, братва. Понял, понял, дошло, дошло. Зря я ну минус два? Нет, минус один. Все, я быстро дал, дал, дал дома, дал, дал ушел, как говорится. Так, я выпустил Кракена блять все лежать блин он он такой слабенький мне его так жалко пока это доползет до нас Нету кракен. Мы здесь уже активируем. Сюда мы не можем. Ой, вот он ползет. Да я ж нажал уклонение Давай кусок говна. <coughs> Давай. Вс. Выбесил меня мудозвон, сука, несчастный. Так, эти кислотки уже тоже, смотрим, такие слабенькие стали. Так, ладно, здесь нам сверху больше... Нормально. Нормально, нормально, живем. Пока мы пройдем вот сюда... По-быстрому активируем вот это вот. Давай, успели. Охренеть, стоять скелетом. Все, и хренеть, тут нечему. Так, откуда они вышли? Здесь должна быть награда. Глушающая фляга. Так, целебное зелье. И все что ли? И все? Так вот это возьмем. Гнилой клелок, я не думаю, что стоит. Так вот это тоже возьмем. Вот это вот так вот. Топорик я не думаю, что стоит брать. Хотя, может, стоит, хрен его знает, так Этот еще живой Вот этот не живой Его и разберем, так Запись, запись, запись, Человеческий петр. Поставим, так, что у нас по записи, по записи, записи, запись идет Меня вот хорошо слышно <кхе> Вам нравится он звук или его настраивать лучше? Получше там, что-нибудь допилить или четкий Лежать, лежать Лежать, лежать, вот, вот, сука, ты что руки распускаешь? Минус. Все нормально. Так, в них может быть аптечка, поэтому я думаю, их стоит облутать. Так, ладно, ладно, ладно, ладно. Че опять паркур? Ну да, опять паркур. Так, а как нам залезть? Страж, я уже сталкивался с ним, не позволяй им коснуться тебя. С каких пор нам сатана помогает, кто-нибудь может мне объяснить? Страж какой-то говорит там, сталкивался с ним. Это вообще законно то, что сатана помогает человеку? Как по мне это незаконно. Найти камеру какую-то. Ага. Еще и сама открылась. Так, поговорить с узниками. Ух, я чувствую, это новый босс, да? Так, что там, кишкодер? Да забрать? Так вот так надо. Вот так я хочу. Я хочу сделать фото. Вот это вот превьюшечка у меня отличная будет. Так, давай так. Один зелье силы у нас стоит. По хп у нас нормально все. Или можно даже вот так. Ну-ка, если сесть. Во. Самый ништяк. Так, ладно, встаем. Спокойно. Сколько лет я ждал этого момента? Освободи меня. Разбей кристаллы Какие кристаллы? А вдруг ты мне пиздишь? Вдруг ты меня наебываешь? Так, ты что делаешь? Просто перелезь Кто? Бинди кристалл Так, свой этого я могу спокойно бегать, да? А как я тебе его разобью? Я не понял, такс. Я конкретно сейчас прикола не понял Ты мне здесь где-то дверь открыл? Подожди, какие я ковы твою душу? Ну-ка, у меня инвентаре есть что-нибудь? Вот эти вот или выносливости было, ладно Так, ладно Ой, не то сделал Нет, так его не разобьешь Ну, я так понимаю, мне нужно куда-то идти Где-то, значит, дверь открылась. Так, а ч, чё, в чем прикол? Подожди. Ты откуда его? И ты откуда его пришел? Так, подожди. Ты откуда воде? Здесь? здесь же дверь заперта. Может, тебя уж тать? Для прагмати. Тфу, блядь, слипошарый олень. Ариан, ребята Ну вот кто, скажите мне, здесь ее заметит Вот объясните, кто может здесь заметить Вот не пизди Не говори только, что ты с первого раза заметил Я же знаю, что ты пиздишь, что ты ни не заметил Еще ты скажи, что с первого раза Сюда запрыгнул, я тебе не поверю Врешь ты все Так, боевой молот нам дали Не фиолетовый, но тоже круто в принципе так ладно так нормально они где так они где о монетки Так, я хочу проверить зелье силы. Ага, значит, действует такой Куро. Так, зелье скорости, боевомот, оглушающая фляга. Зелье скорости. Вот, взрывающая фляга нам нужна. Так будет, мне кажется, безопаснее его долбить. Если я сейчас лазу, слезу, я получу пизды, мне кажется, очень сильных. А мне этого бы не хотелось. А я вот не понял, как те мудаки-то смогли выйти. Все, нормально, разбили. Ты свободен от одной оковы. был сундук так нормально понял так ладно ладно ладно или силы вот она не то мне нужно вот это вот не нужно Ни одного заряда выносливощих пытаюсь, чтобы вынести громилу. Здоровенького. Так, все нормально. Так, освобождаем вот от одной оковы. Я так понимаю, эти будут ползти и ползти до бесконечности, да? Нет, уже посильнее пошли, я смотрю. А кто это под оковами вообще лежит? У меня же есть что нам сейчас придется его... Что нам его самим придется вырубать. Зато, блин, мы здесь обои прокачали, пипец. Мы на волю будем, вообще мастерами будем. <coughs> кунь-фу будем заниматься, кунь-фу панды все зомби пиздить. Они там будут такие же слабенькие. Да, только выжимаем, выживаемость и паркур, конечно, у нас на низком уровне, но все же. Все же, все же, почему бы и нет. Так, вот еще у них есть. Так, у них вот может быть, наверное, что-то ценное, а может быть и не может. Так, ладно, вот он. Так, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Здесь сундучок должен быть. Так, все, в ту часть я также понял. <къех> Он сейчас решетки нам сломал в одну, потом в другую. Типа пизду пизду, каэс. Хорошо, осталась еще одна. Освободи меня, и я перенесу нас отсюда. Рядом есть портал. Он дремлет, но я могу пробудить. Будь на готове. Хера себе. Так, ладно, бирч кристалл. Вот, вот, вот здесь вот еще понятно, куда идти. А не то, что, блин, там твою душу. Так, здесь я вверх. Здесь тоже понятно, в принципе. Хотя, может, мне было бы и непонятно. Так. Фу, блин. А что, я зачем так мучаюсь? Зачем я так далеко запрыгнул, когда можно было вот здесь запрыгнуть? Меня опять наиграли. Пацаны, меня опять наиграли. Что за дела такие? Так. Я типа здесь могу открыть? Или типа не могу я здесь открыть? Так, а в чем прикол? Ну, я ж вроде бы иду. Здесь в любом. Здесь. Здесь нет решетки. Так, а почему я сразу не мог зацепиться? Так, давайте по тому же методу. Кисляная флаг... фляга. Окей. Кисляная, я так понимаю, вообще не сносит кристаллу ничего. Так, зелье, скорости. оглю... Оглушающая фляга. Так, потом зелье вносливость. Так, кислотную флягу сменим тоже. Так, блин. Я, как обычно, не вовремя кинжалы выкинул. Но она вроде бы сносит им понемногу. Ладно, одну промазал. Так. У нас есть что-нибудь еще мета еще есть. Зелье скорости есть. Нахрена на зелье выносливости. И фляга есть еще. Давайте кинем в кучку. Так, здесь нигде не... нет сундука. Не, это жалко. Зелье силы, вот он. Подожди, а здесь зелье скорости, зелье силы. Зелье выносливости. А я что, не поставил так? Кислотная фляга. Ну, что ты машешь-то, а? <клёх> так, они подо мной, да? Большая часть. Большая часть из них подо мной. <клёх> так, дохните, козлы. Так, все нет у нас. Надо зелье силы. Ой, блин. Вот здесь и у нас есть лечилка. Так, все погнали. Не погнали. У меня нету жизни. Так, так, что у нас есть вообще? Зелье выносливости. Вот, зелье скорости. Нет, зелье выносливости надо. Так, ладно. Закончилась выносливость назад. Добьем этот кристалл. Так, все окей. Все четко. Так, надо. Сейчас вот этих вот быстро снести. Так. Я не пойму, где последний? Так, все. А, да. Мне не нравится этот это вот мигание. Мне кажется, он сейчас нам пиздюлей отвесит, как возьмет Люцифер и все. Вот просто от... возьмет и отвесит. Не пожалеет нас, пацан. Я вот реально так думаю. Но я что-то вот вообще Люциферу не доверяю. Он же сатана. Может, он нас наёбывает. Ну это ж, блин. Это ж как два пальца обоссать. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно. чё? Так, ржавые кинжалы, сами вы ржавые. Ух, сука, не доверяю я ему, ух, сука, не доверяю. Наконец-то, свободен. И куда ты... И куда ты съебал тебя, несчастный? Сбеги через портал. А, да? Уи... Меня зовут Люци Напавший на тебя воины подчиняются Анат Местительному, алочному демону Анат мечтает только об одном Абсолютной власти над миром Мы должны остановить их прежде, чем они нанесут туда. И я не справился в одиночку Но тебе удалось услышать мой зов Теперь я могу поддержать тебя своей мудростью и магией Положись на присущее. Если объединить усилия, у нас проявится надежда так давайте вот это вот. да ты ты ты идешь душу когда люц так вырвался из заточения вы переместились в его кабинет где есть кое-что интересное все понял если хотите получить больше награду так не забывайте на не выдав чего наведываться в стол заказов чтобы получить задание и проходить испытания так красный портал позволит вам отправиться в набег усложненный режим с ограничением количества жизни совершая набег вы постепенно повышаете свой ранг хелдрайт свои достижения и получите награду, можно у... увидеть через меню игры. Все, понял, так. В, в оружейной поставлен сундук, в который хранится все оружие и снаряжение, добытое вами в ходе приключений. Там же можно с... полюбоваться собранной коллекцией нового оружия. Так, открытая с каждым рангом хеллдрайт и при прохождении исп... испытаний стала заказов, так. Помните, что вы всегда можете вернуться в Харан с помощью висящих подкастов. Подготовьтесь и поговорите с Люцифером, он останет вашим проводником и поможет в борьбе с Анит. Все, понял. Так, я вот этот вот скриншот хотел так сделать. Будет красивая превьюшечка. Так, мы можем чем-нибудь передать вот у него? Так, не только меня держали за течение долгие годы. Надо выяснить, что-то старается, пытается скрыть. Надеюсь, это не очень не очередной враг. Бэтмен Натса. Это у нас ч? где ничего интересного нету. Говно какое-то. Говно говно. Зайдите в, свой... а, в свою оружейную, чё? Там у нас какой-то усиленный. Что это такое? Так, разоблачитель. Так, раскройте тайных храм. Тайна храма. Так, вот это вот сделаем вот так. На всякий случай. Так, это у нас выход. А это у нас что такое? Ржавая бритва. Три штуки. Я вот не верю, что он справился, что он что-то делал. Мне кажется, он просто сидел. Он какой-то лох серьезно так это у нас для дополнительных заданий так узнаете А над то есть получается вот этот вот не райс или что-то там это новая dlc-шка просто коридорная новая dlc шка так мы пойдем по следу магии которые я начнем хорошего знакомого места тебе все успели изменить но будь блин меня немного уже достало этому прогулка по Аду. Повышен уровень Хелдрайда Ты что еще жив? Ну так сдохни. Ты, ты тоже ляж. И ты ляж. Но я хочу увидеть Анну. Поэтому мы будем проходить. Так, ладно. Мы пройдем этот режим Так, ладно, мне звонят Да, мам? Я сижу, Тимур уроки делает Да, он пришел, отдыхал просто Да, хорошо, зачем? Права понятно Да, доеду. Все без проблем. Да, ага, телефон здесь Ты Наташа или в рыбном? Все, понял. Угу. Да, мамуль, понял, все, приеду без проблем. Давай я тебя тоже. Так, мне тут позвонили Мне надо было кое-что вырезать А сейчас продолжим проходить Почему, почему, почему я так громко говорю, блин Я стараюсь громче И четче говорить для вас Потому что у меня иногда кажется, что мне Голос вот, ну как вам объяснить Немножечко, типа не очень Не очень, не очень Я еще стараюсь сделать так, чтобы вам было интересно Проходить Но пока мне... Мало опыта. Но со временем контент будет улучшаться. Еще я потихоньку хочу улучшить качество своих роликов. Я думаю, это пригодится. Ты совсем близко. К чему, блядь, близко? Ты, блядь, можешь поконкретнее говорить? Ты близко, близко, и все, сидит там, сука, черт позорный. В натуре он, черт же позорный. А я ходи, и тебе да? А он там сидит у себя в монастыре. Я тебя понимаю, почему тебя баба победила. Черт позорный, блин. И почему у меня только черт позорный командует? Так, сила у нас уже бешеная какая-то так. Это что у нас такое? Мощный удар, ладно, это что? Бросай во врагов оружие так. Прозить металлическим оружием до трех врагов за один раз. В смысле? Удерживайте скейм для прицеливания, отпустите для броска. Для смены нажмите. Не понял, это как. А, в троих сразу так говорите, блин. Давайте пока мы откроем мощный удар. При зажиме он, да, вроде бы действует? Ух, он пол вносливости жрет. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Вот ты, тут, что, сука, делаешь-то, а? Какой ты наглый, мудозвон, несчастный, сука, чтоб тебя... Вот черти драли. Скелет несчастный. ты ты ведьма? Недоделанная. Как они меня все здесь оббираются а? Швыряются чем-то. Охренели. Охренели вообще в доску. Так, мне вниз идти. Ру -ру -рю, урю -рю, урю -рю. Урю. Ага. Она запечатала чего-то там, кого-то там. Латер магическая печати. Что же она прячет? Или кого? демон уникальный первый? так вам мудозоны один хрен я тебя разнесу блин ну как мне вот эти крики не нравятся как они напрягают то а а я могу сюда спрыгнуть или не могу или не могу так, видишь, за решеткой лежит скелет. Он должен быть туда как-то туда попасть. Ну ясен хрень. А, мувы. Ну, а -а -а -а. Это вода. Понятно. Есть Крень, хрен, он как-то попал. Так, чем можешь коснуться ларца, тебя защитит мои силы. Третий ларец. Что это такое? Мне страшно. Какие. Ай, твою мать! Я попробую развеять их, пока ты ищешь остальные ларцы. Я искать должен, он будет развеивать, да, я знаю как он будет развеивать, пичку сидеть там терепить, шорты несчастный. мне бы сейчас ловкость прокачать немножко, а у меня же есть блок или блока нету, почему у меня блока нету? у меня нет блока это грустно Зелье выносливости о головолом это отлично так давайте мы сейчас сразу разберем сломанные вещи так ладно так и головолом возьмем Приняли. Летят, сука, как по носу В каком сейчас зелья стоит? Зелья выносливости отличная То, что нужно против этих это зелья Он до этого тебе бежит, да? Судя по всему Ну да, ты отстал еще Ой, как любезно с вашей стороны дверь мне открыли. Фу, блин. Фу на тебя, мудозвон. Вот еще один пиздук. Нормально живем. Хрень какая-то. А кто Здесь кто закрыл дверь. Узнайте Тану Анат. Почему он не написал, что у меня инвентарь заполнен? Так, зловещий Питер. Тебя мы разберем. Это оставим пока месяц. О, шоу линия себя возомнило. Так, ладно. Скелетов на бой пиздить не вариант. Ой, опять не дозвон со щитом. Так, ладно, я покамись обойду. Камись пока обойщу. Сделие выносливости, отлично. Так, здесь у нас есть, здесь выносливости. Так, кто ты подошел... Ой, некрасиво делаешь. Ут вот козел такой, ут вот козерог однако. Козерог несчастный Пацаны, я вам отвечаю, это козерог. Только козероги такие, мудаки. <кх> да ладно, козерог знак хороший, не принимайте близко к сердцу. сила интересно, если козерок хоть один посмотрит, извините. будет обидно если не посмотрит, так, вставайте ему до звона. так, нормально все, нормально уже близко осмотрись ты заебал ты каждый раз ты говоришь только что я близко уже сам там сидишь брочишь и шешно думаю наверно угораешь шорт ты сука несчастный так, А я здесь я я я вспомнил я здесь я был я вот отсюда вот забегал так ладно ну мы все еще повторно попали. Так, теперь я сюда не могу вот, зайти Здесь оружие нельзя чинить, где-то бежал. Так, я ощущаю, что за этой стеной скрыта печать. Видимо, здесь я был портал. Потайной проход. И на что ты сейчас мне намекаешь? Что я тебе должен сделать? Там я уже все активировал. Здесь я не пролезу. Тихо, тихо, тихо. Не букуй. Зато оружие ломаем просто, ясно, понятно. А. Сука. А что я так заступил-то? Ой-ой-ой. А? Это что такое? А, второй лазарет. Так, ладно, есть целое Есть целое целые, есть. пьем взяли в Бежим, бежим, бежим, бежим, пьем. Так, уже хилку использовать. полегче разобраться будет там вон бежит так кто там опять кидался они это а это это это эпично было это было красиво я даже не знаю он, он просто очканул меня авторитет и силы. вот ты блять опять этот мутозвон. так ладно понял а где силы берем его тупости, можно только позавидовать. <зыв> как они меня доведут скоро до инсульта. Так, ладно. Навыки, навыки, навыки. Мы качнули ловкость. Вот, по-моему, прыжок через... Да, вот это вот мне нужно. так ну-ка наверх надо пробежаться посмотреть если из них лут выпал этими да вот, пачками надо пособирать так сейчас еще второй нужно будет найти так <coughs> второй найдем и все зашибись будет так вот зелья выносливости нашли вот это вот зелья нужны вот эти монетки я не понимаю нахрен они нужны но видимо судя по всему я могу что-то купить за монетки у него как я понимаю либо я не понимаю либо я правильно понимаю так 78 с него во хилочки хилочки хилочки тоже вот важная что штука чтоб не вставали, а то погляди на них какие буйные нынче зомби, клинок опять глиняная, опять очередная Ладно, мы скоро 11 уровень тоже качнем А ты что не упал? Всем лежать бояться. <coughs> так, сундучок Пусто Ах вы, суки Пусто значит да. Чтоб он пусто было так, давайте пойдем дальше, пойдем дальше, пойдем дальше. Клининг-чинок, блин, с ним сражаться. Себе дороже выйдет. Так. Так, ладно, здесь был уже. Значит, вот сюда. Что такое, умный решил, решила? Двое умных, блядь, вылезли здесь тоже мне. Разли не Так. А что Уже я там, да ну нахуй. Так, а это что такое? и фляги зелье выносливости так это здесь ару пульси все сильнее скоро мы разобьем скоро мы разобьемся что к чему что случилось я ощущаю скрытое чего будет проклята it она так этого мотофона сразу Тебя. Так разведем. Ай, ай, ай! -ай. Еще и дэви появился. Так сваливаем потихоньку. Перепрыгиваем. Ай, он сломался? Боевой молот. Тысячу урона. 900 Так, мы ну, будем драться с этим, значит. Так, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, аптечку, аптечку, пацаны, аптечку, пацаны, аптечку, аптечку роденькую. Ты задолбал кислоты Это не прикольно бить серии из одного удара. Ну, это вообще не прикольно, когда ты бьешь, блин, так много. Так, он у нас тоже да сломался, блин, весь киптер сломался, головолом тоже сломался. Давай, иди сюда. Как мужик с мужиком по да да да да да да что, да да да да вставай! да да да да да да да да что да да да да Здесь, конечно, замесы веселые, однако. Ух, кто меня так отбросил, да? Хил пьем. Ну отбег, хил, хил, хил, хил. Ай, ну как ты меня в воздухе добил, как дела? Ты объясни, как ты меня в воздухе-то поймал. По одному. Да как ты видишь, что... А? Ну то звон ты несчастный. Так, ладно, выбираемся туда вот так. Пока мы сейчас избавимся от быстрых. И от овощей всяких мешающих. Так, там у нас еще один овощ. А вы что так и будете лезть? Я ни хрена не пойму. Откуда же такие взялись-то? нос зашибись так ладно так, а камера так делаем Так, почему Надо что Так, узнайте Тано, что он, блин, сказал Проведите ритуал Вот, наконец-то скипитер Ой, еще один скипетр, то что нужно так, мы вот так пока не сделаем. Медленное оружие это такая херня, <как> пацаны. Здесь только на скипетрах нужно все проходить. Для боссов клинки посильнее. <как> Давайте головоломку тоже берем. Головоломку тоже вещь неплохая петры и головолом это вот то что надо во, вообще топовый головолом во целительное зелье вот они побегать заставили то что меня головолом кончился не кончился бы он мне так проведите ритуал какой ритуал так ахат рахет Нем. и чё это за ритуал Вау, вау, это же клянусь, сиферам мне знакомый этот лук. Она а хотела, нет, это просто немыслимо. О нет, они приближаются. И чё? Я думал он прям он шутит, прям такой. А, да, понял. Понял, принял, а типа, вот здесь вот так надо срочно. Здесь есть? А, да, есть прицеленный огонь. все 400, зашибись. пропасть у нас бескрайняя. Так, убейте врагов. Нормально пока мы живем. Пока мы здесь еще один. Им нельзя в кучу давать собраться. Вот он, скелеты. Пошли. С одного фланга. Теперь бежим на другой фланг. нравится мудозвон? Костяной мутозвонище. А куда второй ушел? Так, что там у нас? Зловещий кипят тоже нормально. <coughs> так, ну пока мисс Ага, вот он. Уйди, уйди, уйди, уйди, уйди, уйди. Уйди. Так, ладно, хилл выпим. Не был скелета, нет скелета. Возвращайся ко мне Сбеги через портал Нахрен надо это место Как он у меня выбесил Так что это за лук то? Мой разум играет со мной Я видел как скверно Ваала распространяется по миру Его мир сокрушило государство Сия смерть и разрушение И их возглавляла Анат она пыталась воскресить его, мой друг Если Алла вернется, мы обречены Мы должны помешать ей Сорвать ритуал Мы не имеем права меш мешкать Пройти через портал А с собой вообще можно поговорить? Ты Мне можешь дать что-нибудь? Здесь задание, так, здесь задание на выживание. Здесь у нас что? Здесь у нас дорога в Харан. Так, зайдите в оружие, это оружие предназначено не для боя, так. Сундук с оружием. Не понял. А, наличные, так... А что это вообще делает? Тфу, блять. Ой, ладно, навыки. О, бой опять опнулся. Так, это у нас что так? Набирайте очки силы быстрее в течение 10 секунд после убийства врага. Чем больше убийств, тем больше усилений. Звучит заманчиво. Так, халдран у нас какой уровень уже? Монету, монету. Блин, что, зачем монеты здесь нужны? Награда за следующий ранг. Сострадание. меч раз... Головоломный 590. Меч разбойника. Так, понял. Скипидар, это наши награды, значит. Награды за ранги, так. Предметы в наличии, так. Улучшение 0 из 1. А я что, еще могу улучшать? Ну-ка, допустим, меч. F6, улучшение. Ладно, не могу. Пока, месь. Дайдите свое оружие Это оружие, предназначено не для боя. Уи. Так, что у нас по времени записи? По времени записи уже час, ешкин кот. Спасибо за просмотр. Ждем очередного выпуска Донлайта, он выйдет скоро или же завтра. Большое спасибо вам всем.